всем привет вот хочу показать вам очередное абсолютно новое расширение для заработка в интернете без вложений расширение под названием q как то так что мы здесь видим новейшая рекламная сеть моментальных рассылок охватите сотни тысяч пользователей так благодаря новому методу подачи рекламы на нашей на нашем сервисе полностью исключен некачественный трафик каждый просмотр вашего сайта будет осуществлен живым пользователем в течение указанного вами времени так, все рекламные проекты с расширением потеряли свою эффективность, с момента первого запуска рекламного расширения уже появилось более 10 сервисов, повторяющих друг друга. Похожие тизеры, баннеры уже приелись пользователям, что они обрели эффект баннерной слепоты, при котором пользователи не замечают рекламные блоки. И вот мы нашли решение, которое снова сделает рекламу эффективной. Так, что такое моментальные рассылки? Моментальные рассылки – это новый формат рекламы, оптимизированный и на высокий охват, и на конверсии. Таймер. Так, так абсолютно любой сайт, на котором находится пользователь, таймер, на протяжении которого ваш тизер будет гарантированно показан в браузере пользователя, ваш рекламный тизер в центре браузера с ссылкой на рекламный вам сайт. Вот рекламы видите, таким образом будут выглядеть. Я уже установил это расширение, чуть-чуть потестировал. Да, действительно, не вот как вот таким образом. Здесь можно перейти таймер, когда заканчивается, или скрыть. Потом, как это работает? Ну, понятно, что пользователь устанавливает наше расширение. Потом пользователь видит рекламу на экране браузера. Пользователи попадают на вашу страницу. Ну, первое, надо что здесь сделать. Это зарегистрироваться на этом сайте, установить расширение, активировать это расширение, и оно будет уже работать. Расширение вот таким образом выглядит. Тут вот баланс, статистика за сутки, три рассылки мне уже приходила, Переходы в кабинет. Ну, в общем, удобное расширение. Все четко видно. Так, мобильное приложение. Это походу какие рекламы будут показываться. Лучшая реклама сеть. Рекламная сеть моментальных рассылок ну давайте зайдем в личный кабинет вот он таким вот образом выглядит вполне удобно приятно глазу отправляйте моментальные рассылки сразу после запуска вашей рекламной кампании десяткам тысячам пользователям придет уведомление с предложением перейти по вашей ссылке получайте переход на свой сайт рекламный баланс ну понятно такая вот статистика, пользователей здесь пока 1689 человек, онлайн видите 1507, это очень хорошо хороший онлайн для начала так, новых за сутки 1341 сейчас онлайн 1500 и сайт работает только первый день, дата запуска сайта 17 февраля просмотров 34 тысячи переходов 4536 в общем неплохо Заработок. Тут нажимаете ⁇ Установить расширение Google Chrome ⁇ Вот, кстати, с этого расширения рекламка для зачисления готова. Перейти, скрыть можно. Ну, допустим, если переходите, вас перекидывают на этот сайт. Тут реклама готова. Посмотрим на расширение. Видите, рассылок уже 6 и уже 8 копеек заработала. Недавно было 4 копейки, то есть неплохо. Если не хотите переходить, нажимаете скрыть, ничего сложного. Тут вот видите, пока стизера 1 копейка. Пока с тизера 5 секунд 15 копеек, пока с тизера 15 секунд. Они а это 1,5 копейки, 15 секунд, 2 копейки, 30 секунд 3 копейки. Но ну, реклама здесь быстро идет, учитывая то, что всего это расширение работает первый день. Переходы на сайт, моментальные рассылки. Что здесь мы посмотрим? обратно появилась, видите, реклама с этого расширения. Моментальные рассылки, так, настройки показа. Но ну, это для тех, наверное, кого. Кто хочет что-то свое рекламировать в интернете. Здесь все написано, стоимость, сколько будет и так далее. Готово. Скрыть. Таркетинг. Выберите страну. Ну, в общем, сами разберетесь, кто хочет рекламировать что-то, либо переходы на сайт. Ну, обратно, видите, реклама идет и идет. Это хорошо. Так, настройки показать. Так, скрыть. Ну, уже, видите, 12 копеек. Быстро все. Учитывая то, что ничего вообще не делать. Пассивный заработок. Зарегистрировался, установил расширение и забыл. Лазишь в интернете там по своим делам. Партнерская программа, давайте посмотрим. Обратно появилась реклама. Так, список рефералов. Для привлечения пользователей, для привлечения рекламодателей. Скрыть так. Для привлечения пользователей, для привлечения рекламодателей, понятно, сколько здесь будет. Для максимального привлечения. А реферальные зачисления посмотрим. Обратная реклама появилась, как вы видите. Тут также отображается баланс. Сейчас 2 копейки за каких-то 14 секунд. Переходить, я понимаю, не обязательно. Свою ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Так что давайте залетайте, регистрируйтесь, устанавливайте расширение. Оно кушать не просит и получайте свои денежки пассивные. Только я тут не вижу, что партнерская программа сколько тут. Ладно, это я потом разберусь, посмотрим. Так пока не видно. Настройки, служба поддержки также тут создать тикет, подтвердить действие на странице, перейти на сайт, заработать, то есть тут можно таким образом еще заработать, перейти, оп нас на перекидывают на сайт, таймера тут, по-моему, никакого нету, чисто перешел и все, и баланс уже увеличился, переходов один уже, видите, стало, то есть реклама прет и прет здесь, проекту первый день, можете также зарегистрироваться, установить расширение и свою партнерскую программу создать. Так что давайте, добро пожаловать. Ссылочка будет в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. В общем, всем удачи. Пока-пока.